Приехали к нашему пациенту, герою последнего ролика. Да? Когда учился в восьмом классе, был маленький, хлюпенький, да? килограмм 45 весил, все смеялись надо мной, И иногда шпыняли, да? думаю нужно что-то менять. Да? подтягивать вообще не подтягивайся, был по физкультуре. И решил заняться собой целое лето, целую каникулу. Я ходил на турники, занимался на брусьях. И в конце лета, в начале девятого класса, подтянулся я 40 раз. Учитель скульптуры, не поверил, и все равно я остался для нее троечником. Да? Она все равно мне ставила тройки. Даже после того, когда я был чемпионом области уже и кандидатом мастера спорта, у меня все равно по физкультуре стояла тройка. Да? То есть, какие меня привыкли, так и видели. К чему все это говорю? Сейчас по интернету ходит, по WhatsApp, где-то еще там гуляет, Я сам не видел, люди звонят мне, удивляются, спрашивают запись пошла, такой вирусный ролик, который вырезан неправильно из нашего оригинального видео и наводит на людей страх, якобы мы там что-то как-то, чего-то калечим там людей, да, но совершенно, конечно, обратная реакция идет и люди спрашивают, как ты и что ты это делаешь, и как и попасть хотя бы на диагностику к тебе, вот и чтобы всех успокоить, основную массу, вот и приехали к нашему герою нашего <с ролика. Вопрос такой, значит. Болевые ощущения были, вот вы говорили, в районе 5-7 дней, сколько? 5-7? Ну да, дни 7, не больше. Эти дни работать могли или нужно было отлежаться все-таки? Отлежаться. Отлежаться. значит, отлежаться. Вы, со своей стороны, рекомендовали отлежаться? Отлично. Следующий момент. Что помогало избавиться от болей? Ванны, которые мы рекомендуем принимать? снимала. Снимала вообще и стресс и ну, напряжение прям угу. очень хорошо помогало. На какой день прошли болевые ощущения? Ну, на четвертый день я уже всех практически. Ага. У вас ну. работа связана а, вы сидячий образ жизни, сидящий образ жизни. Сидячий. Вот, за рулем получается много проводится. Сколько часов, например, в день можете вообще вот отмотать легко? Ну такое, чтобы прям без боли. Двенадцать. А, а, до управки эти... А, насколько тяжело давались эти 10 часов работы? Очень, очень. Несколько. Через сколько боль начиналась? Ну, максимум минут сорок. Сорок минут, минут, и все, и, и дальше девять часов да, мучения? Нога отнимается, поясница, то есть начинаешь вот рулем каёжиться, то есть шеи крутить и в поясницу тут стрелять. А уж правда, ногу, которая отдельно живет. Да, нога самостоятельно от организма да. жила. На седьмой-восьмой день после посещения, вот сейчас прошло полтора месяца, а, на седьмой-восьмой день это ощущение с ногой, это то, что нога не ваша? Вообще ничего не чувствовал с ногой, вообще просто прекрасно. И поясницы, и плечи. И, ну, как будто ничего никогда как будто не болел. ничего никогда не болело. Сколько это сохранялось, эти ощущения? Сейчас начали появляться. Давайте так. Вот сейчас прошло полтора месяца. Когда начали они появляться заново у вас? Когда халтурить начали. Халтурить что такое? Ну, не успеваю, приезжая с работы поздно. И, то есть вы также по 10 идти. часов делаете, работаете? Ну, то есть, как говорю, все дается очень тяжело. Очень, очень тяжело. тяжело. Работать приходится очень много. А, халявить не привыкли. Не умеете. Не про меня. <свят> не про меня. <свят> не про вопрос, меня. Так, вопрос такой. Вот за рулем 10 часов. Через сколько боль сейчас начинается? Вот прошло полтора месяца. Не знаю. Может, просто пока еще даже ее не замечаю. Но ближе, наверное. Нет. 6. Вот так вот. То есть, было раньше 40 минут, сейчас Интай, 6 часов спокойно, да. и все равно может быть немножечко... Может где-то. Да. Но это может, как говорят, фантомная боль, такая где-то вот просто сам себя на мысли ловлю то, что, блин, а сейчас вот не болит, вот вспомнил. И начала. начала. Как а, а сколько раз в неделю получается сделать упражнение? Ну, так искренне. Если честно, честно, ну, раз за четыре. Четыре честно получается, честно. молодец. Леуспокоите с нервной системой как-то вот работали со своей, принимали что-то? Магний. Магний. Не продолжайте принимать? Забросили. Ага. Ну, по-хорошему бы с терапевтом своим посоветоваться, да, и посмотреть тоже. Вот, и магний, и калий. Вы говорили также, что вы являетесь донором, да, то есть, пока до почетного не дошел еще, но все равно немного густоватая кровь. Да? Да. А, вот скажите еще. Утомляемость большая вообще была раньше. Да. Через сколь... Вот грубо говоря, я начал делать физическую работу. Да? Или даже вот сегодня у вас выходной. Вы решили с семьей отдохнуть, выйти погулять. Через сколько, вот вы сказали, что ходить было даже тяжело. Гулять, Гулять с женой вызывал дискомфорт. Да. Сколь... Через сколько вызывал дискомфорт? Просто... Разу. То, даже... То есть я как бы вот, выходя из машины всегда, ну, дискомфорт в пояснице, нога... То есть сразу мгновенный дискомфорт. Как бы вот ну, на лыжах мои любители ходить, да? Mm -hmm. Но, чтобы как бы, всех не отталкивать от себя, приходилось сквозь болите. То есть вот вышел из дома, обулся и все, я пошел уже сам себя мучить. Вы никому не показывали это. Mm -hmm. ну, мужчина волевой. А, получается, сегодня какие ощущения? Сколько вы можете гулять? Вот супруга пока дома, вы можете гулять с ней, как. Сколько угодно, пока не забудет домой. Ну, пока, пока она не, не устанет. Да. То есть уже не... она меня... Пойдем, пойдем, сейчас я ее. Сейчас, угу. я ее сейчас она утомляется. Сейчас она утомляется. Да, быстрее, понятно. Но вы ее не подкалываете, не троллите ее? Да, предлагаю. Я ее В первый раз я изначально сразу же предложил но Yeah. Нет, нет, вопрос другой, что может быть там ее по помочь, там, донести, что она там, ну, бывает такое, между супругами там супруги, ну, бывает бывает, да, так, да. Да. Самый главный момент такой, что сколько мы вам заплатили за то, чтобы заснять это видео? не Нет, ребят, это нисколько, и как бы, наверное, даже буду советовать. Потому что даже в течение месяца, которые чувствуешь себя хорошо, просто вот этих вот всех правок, оно этого стоит, перейти через эту черту болевого порога. Ну, я не знаю, как это сказать. <связать> ну, вот вы сейчас звезда, да, то есть у нас э, просто шквала, я думаю, что и ваших знакомых по WhatsApp, да, по ВКонтакте, да. да, то есть вам многие звонили, как ты как ты вообще мог довериться, ты вообще там понимаешь, не понимаешь, да, то есть, что вы им отвечаете, обычно таким людям, ну, то есть, вашим знакомым? Ну, довела меня эта боль просто, уже выбора не было, и или под нож ложиться, или вот uh -huh. попробовать вот так, попробовал, получилось, и я очень доволен. Почему да. не пошли под нож, да. почему не пошли на операцию? Ну, я думаю, что, не знаю, страшно, как вот жена... Первым, первом видео там слышно был год реабилитации. А у жены после, после ее операции был год реабилитации, да? Mm -hmm. Mm -hmm. И вы боялись разделить ее учить, потому что вы, по сути дела, как кормилица, mm -hmm. и mm -hmm. да, то, что вы получаете, семья без этого останется. поясните на шее у жены, и это для вас очень болезненно. мужской mm -hmm. ну, мужское, мужское, мужское mm -hmm. мышление mm -hmm. такое правильное, молодец. Кому-то из своих близких рекомендовали нас? Да. Mm -hmm. Много людей обращался вообще, спрашивали. Ну, больше со, с, подруг со стороны вот, жены вот, вот они у нее интересуются, как, чего, а больно ли это, как он себя чувствует, а как, как вы так смогли. Ну, вот сейчас получается так, что, к сожалению, у нас супруга в командировке находится да? хотелось бы с ней пообщаться мне не со стороны ее услышать как вы читаете вообще ее отношение к вам то есть как она как она вообще смогла вас убедить на такую ну, учитывая ваши эмоциональные ну эмоциональные всплески ваш чтобы поехать к вам угу. вы же нет, смотрели видео тоже? нет я сказал то что все я устал болеть все болит поехали угу. Если ты решил... почему к нам чему других специалистов не выбирали ну, как бы в интернете много кого. Честно не знаю, угу. не знаю. Ну, с, ну, может быть. Географически. Мог, может быть, нет. как бы расстояние для меня. Не имеет значения. Ну, то есть если что-то и вам в Москву, можно вообще было бы, да. Да? Да. да, да хоть вот в китае вообще без разницы. Просто попалось такое видео вот. И где он, смотрите, как вот все хорошо. Ну, будет вот так вот И все хорошо, как бы. Я, ну, блин, а что я-то не смогу? Ну, не смог, не, не удержался, то есть, как бы, нервы сдали. Ну, нервы сдали, это одно момент. Другой момент, что даже при том, что с вами до конца не получил справка да, то есть... Из-за все-таки сколько у вас сейчас вес? Ну, на тот момент до управки сколько был веса? 131, а, после, а сейчас 28-127. Угу. Ну, тогда вы говорите еще там гормональные препараты, да, это ну, принимающим, да? да. Вот. А когда вы перестали принимать? Сколько месяцев назад? Нет, не месяцев, наверное. Года, может, год-два. Ну, угу. пока никак не увидится у вас. Да. Вот. И а, стали лучше спать или нет? Были проблемы со сном раньше? Да. Угу. Были проблемы со сном. И сейчас я гораздо лучше спорю. И целых... Ну, с 12 числа, например, да, взять после как правки Ни разу не просыпался с головной боли. До этого было постоянно? Ну, регулярно. В неделю я раза три, прям четыре просыпался. Глаза открываешь, уже боли, просыпаешься от главной боли. Mm -hmm. То есть сейчас я... Я не знаю, как это передать. Это не непередаваемо еще. Разве так? Ну, никогда Белок не стало, думал, что да? так, да. То есть были главные боли, сегодня их нет. Понятно. Ладно, в общем-то... А что-то нашим подписчикам можете сказать от себя? Что бы вы могли пожелать людям? то, что это вы, то что ваши друзья, и я вам рот открыл, да, вот вот. Что <свист> думаете сами? чё я думаю? надо не надо это вообще? вот пять лет назад сделал бы такое, пошу, поехал бы пять лет назад? и наверное пять лет назад поехал бы, если бы я раньше увидел, но Каждый, наверное, готов ехать тогда, когда его уже боль надоедает. Пополам не согнула, да? Да. И тогда мы привыкли. Вот все, прижал и поехали. Менталитет у нас такой. Да, да, да. Мы очень терпеливый народ. Мы можем вытерпеть многое. Да? В том числе и долгие болевые ощущения. Ну, ну, вот я просто как бы устал. Действительно устал. И как бы я с удовольствием. Прям ну, митер. еще, еще раз, то есть, получается, вы бы рекомендовали только тем, у кого совсем прижало. Я правильно понял или я ошибаюсь? Ну, нет. Лучше на ранних стадиях, чтобы не да, доводить. Да, чтобы не доводить, чтобы вот этих вот болевых, наверное, синдромов сильных не было. При, при воздействии, да. да? Я думаю, что пораньше нужно. Ну, не да. забрасывать это. А то получится забросить, как вот у меня и... А до этого, до нас, вы какие то гимнастику хотя бы делали? Хоть какую-то? Массаж, гимнастики, зарядки. Сколько времени потратили на массаж? Как часто делали вообще? Курсами делали? Курсами, курсами. Сколько Именно. раз в год? Сколько курсов в год? Через три месяца. Каждый три ну, месяца. Ну, раз в квартал, в общем, да? Каждый Какие курсы? Так вот, пока делается вроде, да, А так. Оказывается, наш просто организм встрет. А получается уколы, таблетки какие-то обезболивающие? Да, и блокады делал и обезболивающие. Хватало надолго? Блокаду делал, хватало ровно на, ну, на полгода. Mm -hmm. Полгода. Ну, неплохо получается раз в три месяца делали массажи. Это и тот прием, который я э, применял в начале. Применял в начале это приема то есть вы были то есть дубовым да -да. Вот да? то есть на видео так как конечно достаточно жестко смотрится да но Нет. хотя там это весом молотка там где вы хотя бы пропотели вы хотя бы размялись размякли и стали помягче да, это, да. Вот, это с учетом того что вы пришли ко мне прям вот очень жесткий очень спазмировали ну, даже сказать после этого это прием его... ребят это не больно Нет. это нормально можно терпеть <laughs> да но Выглядел выразили, так, как да, будто вас просто выразили, да, расчленили под, подлой доской, где обычно была тролли неправильные, которые завидуют этому всему, и кому просто хочется, чтобы это в ТикТоке было смешно. Но это не до смеха, это нельзя так делать такие видео, монтировать, чтобы человек, который болеет, и был готов практически к этому, и тут увидев это видео юмор, тут, ну, нельзя так. Нельзя, это неправильно. То есть вы считаете, что те люди, которые намонтировали эти вирусные ролики, вырезали вирусные да, да, наши, то есть они... Да, да. Вот я видео всегда говорил, ну, вылетало у меня, да, в видео сейчас втащу, я бы втащил бы такому человеку. Ну, уже ключевое у меня слово, назвался, я бы втащил прям без зазрения совести, я не скрываюсь. Ладно, спасибо, в любом случае. И у в секундочку хотел бы вот... Садись. Третья? Да. На каждого. На каждого. Это малый, средний и самый большой. Да. Ну, таких, как я, надо встречать. Вот. Да. Ну, хотелось бы, конечно, их вообще конечно, не применять. Да, чтобы ну. люди такого себя не доводили. И чтоб все вставало методом хиропрактики, их то легких поворотов. Но, к сожалению, не всегда это работает. Потому что люди себя доводят, не берегут себя работают э, бесносно. Ну, на жизнь, жизнь такая, да, и, надо, и на двух, на трех работах работать. Все через это проходят, даже я через это прохожу. Я также работаю на двух, на трех работах. И знаю, что это такое. Если ничего не выполнять, в комплексе ничего не применять, э, то мало что работает. Кому-то массажи помогают, да? кому-то ходишь, пиятки ставишь, помогает, кому-то банки ставишь, помогает, кому-то одни помогают. Игл. Вот, да, вот. Кто-то иглу Кални делает. Да, это вот, например, то, приходу к он, да? я бы сейчас бы уже вот на данную секунду уже бы сел. Вот, да, если меня там не видно, я за кадром. Ага. Я вот стою, я ага. просто получаю удовольствие. Раньше, вот полтора вот месяца, два месяца назад, три месяца назад, да, я устал, вот встал, вот, прошелся, походил, я уже был готов бы сесть. Ага. То есть прям вот, вот до такой степени. Ну, блин. Ну. Да, это даже судя по вашим снимкам, что у вас очень сильно кифазированная шея, да, шея надел, плюс там три смещения, это c 2034 очень сильнейший, при том вы так еще выглядит, то есть поясница у вас вообще там как у подростков, который вообще там ничего никогда в жизни не поднимал, вообще классная поясница, многие могут но даже у меня в таком состоянии она не такая, да, то есть у меня также не мел нога. На сих пор, когда я просто понервничаю, она у меня опять не имеет. Лег рано спать, все хорошо. Припозднился 11-12, нога все болит, поясничка подборит. Вот mm -hmm. До правки я развалился вообще, то есть я жизни не знал. То есть я ехал за рулем э 10 минут, да, допустим, я засыпал два раза за рулем. Я и в борт уходил, и на бордюр заскакивал просто. Правку прошла, у меня все по-другому. Это только... Минимум что случилось на после справки. А так еще куча-куча-куча изменений. Могу ну, говорить ну, об этом. Очень, этом. очень, очень правильно. Очень. Прям после правки очень хорошо стало. И я не знаю, только положительно Только положительно. И главное, не запускать себя работать с собой. Всегда двигаться, меньше сидеть. Ребят, похудеть, самый главный. Меньше гадостей. Да. Ребят, самое главное, кто. Говорит то, что мне не помогло, мне не помогает, мне там потом заболело. Да, будет болеть, не спорим. Если будут вот забрасывать вот эти вот F7, рекомендации, да? которые мы делаем. В ванную, в валики, зарядка. Да, уходит времени минут 40, не больше. Вечером, наоборот, приходишь после работы, ложишься в ванную. Не просто в душ сполоснулся, а в ванную на 15 минут. Красота. Если соблюдать все эти рекомендации, будет гораздо лучше. Спасибо большое. На,